Добрый вечер, друзья, зрители канала YouTube Star и также участники зума проекта Браво. Сегодня снова у нас в гостях Светлана Лаврова с такой же интригующей темой, как она у нас обычно приходит. Она раскроет смой себя матрицу. И, как вы уже знаете, Светлана практикующий автономный образ жизни, у нее есть марафоны, ретриты. Она делает сопровождение, кто хочет выйти на автономный образ жизни с сухими днями. У нее также есть а, а, свой канал. Вы можете найти все эти данные, информацию о ней под YouTube, а, по ссылочке, если вы пойдете. У нее недавно прошел а, аватар такой был. Это марафон или вебинар, он да, несколько дней нам Светлана а, может ответить. Да, это марафон, но он не прошел, он идет. То есть были четыре безоплатных дня, чтобы люди посмотрели, о чем там будем говорить, как это, как это через мою интерпретацию, чтобы кому кому понравится, кому не понравится. Вот, и м, ждали определенного момента, пока люди подсоединятся. И вот сегодня у нас а, как бы второй уже день уже, м, а, оплат, платный. Вот, у нас еще будет, получается, еще 16 дней. Но подключиться можно в любой момент. Там все, все эфиры в записи, конечно. Здорово. И как чувствуется, как идет а, поток? Хороший? Ой, конечно, это же, я как бы не в том, чтобы похвалиться, но я в любом случае на просторах интернета я не встречала подобной информации, к сожалению, или к счастью, может быть, может быть, и к счастью, что она, чтобы что я не цеплялась за какую-то информацию. Но когда мы знаем, что, например, в мире, в нашем мире происходит вот что-то такое. Почему это происходит? Когда мы можем это интерпретировать на свои внутренние органы, на свои кости, там, на свою кожу, то мы тогда можем разобраться, где вот этот затык, какой вопрос нам нужно решить. Точно так же и когда у нас болит какой-то внутренний орган, если у нас проблемы с кожей, с волосами, с зубами. Вот, то, конечно же, тоже можно посмотреть, почему это происходит, что, что ты транслируешь в твой мир, почему это происходит у тебя. Потому что ведь на самом деле очень много людей, которых смотришь, которые позиционируют себя такими жизнелюбивыми, зажигательными, здоровыми, красивыми. И в моей, так как в моей сфере сейчас достаточно много таких людей, да, которые там кто-то сыроедет, кто-то длительное время находится в днях без еды и без жидкости. Разные люди, но бывает на них смотришь и думаешь, «Господи, вот отнять плакать». Это не к тому, что там какой-то очень худой, нет. Мне наоборот нравятся достаточно стройные, подтянутые люди. Бывает, вот смотришь, вот есть у меня девушка, которая позиционирует себя прям великолепно здоровой, но у нее клычками выпадают волосы до лысины. То есть у нее уже лапеция в некоторых степени, в некоторой стадии, на других смотришь, там, но например, какая-нибудь беда с зубами, с ногтями, с кожей. И это же говорит то, что, опять же, ты не принимаешь то, что есть у тебя, и ты опять же идешь в обман с самим собой. И ты не сможешь этого исправить, пока ты сначала не признаешься себе. Ведь самый первый шаг — это признание, что у тебя что-то идет не в ладу с собой. И а это, наверное, один говорю, из самых сложных шагов, которые вот нам достаются. То есть сначала признаться, потом выкопать причину эту и ее убрать, да? Конечно, конечно, да. Именно поэтому на марафонах, на ретритах особенно, когда при личной встрече люди меняются тотально, потому что если, например, на марафоне они могут послушать и сказать, «А, об этом я подумаю завтра», или на консультации могут сказать, да, да, да, и все. То при живой встрече, при личной встрече, они уже никуда от меня не отвертятся. То есть я понимаю, где нужно еще там поднажать, а где отпустить. там И через пару часов, так как мы находимся в, одни, в одном поле, если, вот, например, на ретрите, там же пять дней, то я могу и ночью кого-нибудь пригласить, и мы с ним там куда-нибудь прогуляемся, там еще что-то. И я это все равно будет все равно выковыривать. И там ничего не делится. Ничего не спрячешь, даже ночью, да? да? да. В темноте, Светлана все рассмотрит. Интересно, здорово, спасибо, что поделились про ваш ав аватар. Ну что, может быть тогда будем раскрывать тему? как себя смыть эту матрицу. Вообще. Да, давайте раскроем, потому что у нас, у нас люди очень любят слово «матрица», и для них вот в этом слове очень много зашито. Для кого-то нужно обязательно выйти из, матрицу, из матрицы. Куда выйти — непонятно, но нужно обязательно куда-то выйти. Другие начинают менять свое матричное пространство. Менять свое матричное пространство, не понимая, что и есть, что ты вообще можешь изменить. Ну, то есть тут очень так много таких моментов, которых я, конечно же, в открытых эфирах не смогу затронуть. Такие, например, когда, если ты читаешь Библию, мы, большинство людей, ну, более 90% Библию могут прочитать в плоскости, да? А когда ты ее читаешь в объеме, ты видишь, сколько там ключей, которые ты даже не можешь озвучить как бы массово. Потому что люди, которые религиозные люди, не верующие, а религиозные, да? многие из нас верующие, но редко кто религиозный, их меньше. И вот религиозные люди, люди, они очень агрессивно на это настроятся, потому что для их сознания очень сложно перестроиться, тем более, когда им даешь ту дверь, не том, что она, она ни в коем случае ничему не противоречит, но ее, чтобы принять эту версию, какую-то иную версию. Для нашего мозга это очень сложно. И мозгу, мозг так устроен, что ему проще пойти либо на агрессию, либо на стирание этой информации. И почему вот это вот слово матрица? Потому как, когда ты находишься в определенном состоянии, то есть мы же с вами, как многие, наверное, считают, ну, я могу так судить, потому что я когда общаюсь с людьми, вот они говорят, вот я достиг этого уровня, я уже вышел вот на эту высоту, я вышел на эту высоту, я вышел на ту высоту. А я тоже изначально так думала, что я вот там поднимаюсь там по какой-то лесенке мудрости, да, так ее назовем. Но когда со мной начали случаться определенные вещи, то я поняла, что ты не поднимаешься, а ты углубляешься ты все больше и больше погружаешься внутрь. Ты как будто бы падаешь вот в это вот теплое, как одеяло, вот это вот пространство. И на каждом этапе своего сознания ты погружаешься все глубже. И когда ты погружаешься глубже, то ты понимаешь, что пространство, в котором мы есть, назовите его хоть как, матрица, еще что-то оно единое, то есть э, единое пространство, которое есть, оно вообще в принципе априори единое. И то, что ты, например, э, бодрствуешь и спишь, ты это делаешь в одном и том же пространстве. Если ты э, живешь и умираешь, ты это делаешь в одном и том же пространстве, в разных плотностях, но пространство единое. И когда ты хочешь выйти из матрицы, то если у тебя нет четкого понимания того, что, какую плотность ты прошел, с каким осознанием, то ты в следующую плотность ты туда не сможешь попасть. Ты ее не потому, что не сможешь попасть, ты ее не увидишь, потому что ты ее уже не видишь, потому что ты уже в ней есть. И это как Бывает такое, что, вот, наверное, очень часто же люди, у каждого, наверное, была такая ситуация, что там например, положили ключи, книжку, очки, телефон, и не можете найти. Думаешь, да как же так? Вот я же вроде как сюда положил. Начинаешь ходить и вспоминать, куда же я положил, а где же это? И вот разные вот, эти вот поговорки, там, черт, черт, поиграл, и хватит. Домовой поиграл, и хватит, отдай. Там еще что-то. Много всего придумано, и оно придумано не просто так, оно действительно имеет место быть. Но тем не менее ты в какой-то определенный момент поворачиваешь голову и видишь эту вещь, лежащую там, куда ты смотрел уже много раз и думаешь: да что ж такое это? Вот блин, чудеса ты какие со мной происходят. Но ведь этот предмет из этой единой плотности, из единого пространства, вернее, из разной плотности, из единого пространства он же никуда не уходил. Он всегда был в едином пространстве. А то, что ты выпадаешь из определенной плотности, это ты это делаешь по уровню своей осознанности самого себя. И в нашей жизни так много, на самом деле, ключей, которые нас направляют на осознание этого, которые мы игнорируем. Самый там элементарные, там Бог и Господь Бог, да. Никто же не замечает, что есть одно – это тело, другое – это я. Когда мы начинаем себе искать Бога, мы же тоже не просто так начинаем искать себе Бога, потому что это действительно состояние я. Но, опять же, говоря, я туда не буду пока углубляться. Это, наверное, либо не тема для открытого эфира, либо я пока не готова донести эту информацию так, как я ее вижу. Может быть, может быть так. Светлана, ну подождите, вот когда вот эти вещи, да, например, мы их не видим, мы получается попадаем в разную плотность. Это как-то связано тоже с матрицей, или это просто матрица то же самое, что и вот эта плотность плоскость. Ну, смотрите, матрица, назовите ее матрицей, назовите это пространство, она единая. Единая. Но есть в этой, в этой плотности, в, этой, в этом пространстве несколько плотностей, но само пространство как таковое, оно единое. У нас нет такого, что у нас идет из одного пространства переход в другую. Параллельные миры в одном и том же пространстве находятся в разной плотности. И не для, по крайней мере для тех людей, которые смотрят этот канал, наверное, нет я не скажу ничего нового от того, что есть люди, которые спокойно могут материальные предметы выносить из своего сна. Есть люди, которые материальные предметы могут реализовывать из пространства, из пространства, которое есть. Потому что вся материя это тоже есть в этом пространстве, которое мы же сами и создаем. И когда у нас идет это осознание, тотальное осознание себя, что я есть, кто я есть в этом пространстве, тогда после этого у тебя, у тебя нет вопросов, как получить эту материю, которая уже есть в твоем пространстве. И когда люди говорят про параллельные миры, которые имеют место быть, когда люди говорят про осознанные сны, которые имеют место быть, но… Просто почему я на сне очень часто делаю такие примеры, потому что э, в параллельные миры э, мы думаем, что мы не ходим, потому что нам кажется, что это наши фантазии. Мозг э, очень часто убирает эту травмирующую для нас э, информацию, которую нужно развивать и к чему-то идти. А сон мы прекрасно понимаем, что я лег и вот я уснул. «Но лег я, уснул я, и во сне был я». То есть я никуда не делся. Во сне или не во сне, в теле или не в теле это, — это уже второстепенный вопрос. Это то же самое, что уснул под одеялом, засыпал пока, был под одеялом, да, а во сне раскрылся. Это то же самое, как и гулять без тела, наверное, так сказать. И когда люди, есть люди, которые действительно их очень много, которые практикуют осознанные сны, это первая ступенечка. А есть люди, которые спокойно из сна, из, из другого состояния себя в этом же пространстве, из другой плотности выносят материальные предметы. Те предметы, которые они могут взять. И самый, наверное, самый простой не путь, а такое упражнение, <связать> когда я, это еще было, наверное, лет 15 назад, когда я заинтересовалась осознанными сновидениями, и. У нас было несколько человек, с которыми мы общались по, по этому предмету, по осознанным сновидениям. И у нас было такое самое простое упражнение, которое может сделать абсолютно каждый из вас, и очень быстро вы придете к результату. То есть один человек, например, какой-нибудь твой знакомый, который все в теме, естественно, прячет, например, там ключи или что-то такое, вот там в ящик, под подушку, еще что-то. А ты в своем сне попадаешь к нему, ну, например, там, в жилище, в квартиру, и находишь этот предмет, и утром ему говоришь. И э, к этой практике, м, то есть если вы будете вот так вот практиковать, то буквально уже через неделю вы сможете спокойно отыскивать эти предметы с тем человеком, с которым вот это вот практикуете. Потом можете идти дальше, но м, как бы... Смысла нет об этом сейчас говорить, но это опять же к тому, что про, что мы говорим вот про эту м, распиаренную матрицу, да, из которой все пытаются либо зайти, либо выйти. Вот, а, потому что я, это я так вижу. Может кто-то со мной не согласится. Это мои чувствования на данный момент, что я чувствую, что я вижу, что я… А, и еще пока очень слабо так и очень по-мелкому, но могу какие-то предметы реализовывать в своей жизни. Но это обязательно те предметы, которые не для пафоса, не потому, что показать себе, доказать себе, да, а чтобы именно понять себя, насколько, насколько у нас, где наши рамки, где наши границы. И если честно, пока, вот, пока я в этих вот практиках, пока я в познании себя, своего пространства, я не могу нащупать никаких рамок, и никаких границ, никаких ограничений. И чем дальше я иду, тем больше я понимаю, что их наверное мы их убираем, растворяем, наверное, так я бы сказала, растворяем, все больше с той позиции, как только мы убираем эти же рамки и границы в своей голове, в своей голове по определенным причинам. А эти рамки мы можем убрать не потому, что я себе что-то там доказала, что я себе рассказала, что я там как психолог себя проработал. Нет, это, это комплексная работа. Это комплексная работа, когда ты можешь... Себе, себе показать, что это такое ситуация, это на что влиять, где у тебя зарыта была эта ложь этого восприятия, на какой орган это отразилось, какой орган, как тебе нужно прочувствовать, либо поставить на место. Как, этот орган связан с какой стихией, потому что пространство единое, с какой стихией это связано какую стихию тебе нужно прочувствовать? И вот эта вот цепочка, она, в како в, наверное, в первый в момент она такая скурпулезная. <с> тебе хочется все бросить, ты не понимаешь, что от чего, какой, какой орган, какая стихия, что-то вот бред какой-то. Но когда у тебя начинает это пониматься, то есть где-то внутри откликается это, вроде бы откликается, но вот этого понимания ты не видишь, где-то прочитать ты не можешь. И когда ты прощупываешь вот эти вот первые шаги через себя, и ты понимаешь, насколько все взаимодействовано и как это все устроено, то тебе с каждым разом все проще и проще это делать, все проще и проще это реализовывать. И когда начинаются вот эти вот марафоны какие-нибудь, марафоны желаний, марафоны там еще что-то... Это здорово для определенных людей, которые, которым доставляет это удовольствие, но это настолько поверхностное, которое тебя загоняет в ложь. Потому что как только ты себя понимаешь в этом пространстве, осознаешь, как только ты осознаешь это пространство и видишь плотности, не все. Доступны только те, которые доступны для твоей голове, головы на данный момент то тогда ты можешь реализовывать именно то, что по твоей Душе, что по твоему истинному Я. И это реализовывается, на это не нужно какое-то время. И это не важно, сколько это выражается в каком-то энергетическом эквиваленте. Энергетический эквивалент может быть в том числе и деньги. Не важно, в чем это выражается. Это будет реализовываться, если это по твоей Душе. Не потому что ты хочешь быть перед кем-то хорошим, не потому что ты хочешь быть перед кем-то вот таким, как тебя посчитали, или чтобы перед собой как-то сказать, а вот я смог, там смогла. Нет, а именно если у тебя душа идет на расширение при этом, то, она, то оно, то, что тебе нужно, реализовывается сразу же. Интересно. У меня прям такое видение. Вот вы говорите, я представила, что вот эти все, когда ограничения убрать в голове, то есть получается, что это такое пространство бесконечное, и можно все это познавать, и познавать нету этому конца, как говорится, и края. Мы сами себе преграды какие-то восстанавливаем и начинаем что-то там искать еще где-то из нее. а просто нужно сами взять и пойти в этот лес, и этот лес, он просто некончаемый. Как-то вот лес такой представился здорово угу. и э, даже вот по плотностям могу еще тоже такое сказать если кто-то сталкивался ну например с осознанными наведениями да то они тоже знают что э, во сне бывает несколько стадий э, и многие сталкивались с тем что например там во сне вы просыпаетесь а потом раз и это оказывается опять был сон то есть очень часто видят две стадии сна люди, когда ты во сне спишь, во сне просыпаешься. Но этих стадий очень много, и ты можешь проваливаться. Вот э, у меня было максимум шесть стадий внутри сна. Но э, я так полагаю, что их намного больше, и тут просто нужно понимать, а тебе это… Э, ты туда идешь, чтобы что? То есть на определенном этапе я не прочувствовала, что мне нужно дальше идти, потому что я, наверное, больше немножечко не в эту сторону иду, но я стараюсь захватить разные моменты, разные моменты этого пространства, чтобы собирать пазл. То есть я понимаю, что я там про сон собрала какой-то пазл, про, так скажем, параллельный мир собрала какой-то пазл про тело собираю пазлы про стихии собираю пазлы про э, людей которых с нами больше нет собираю пазлы и я понимаю что вот э, я раз и собрала палитру и когда я собрала палитру я уже могу идти глубже я уже иду могу идти дальше и поэтому я вот стараюсь из, э, из максимальных моментов все это собрать и, конечно же, мне очень важно этим делиться, делиться с вами, чтобы, когда я опустошаюсь, только тогда ко мне может прийти новая информация. Именно поэтому у меня никогда не похож, ни один ретрит не похож на предыдущий, потому что он всегда новый и новый, это то, что есть во мне. Но, к сожалению, по нашим соцсетям я не могу все открыть, как бы я хотела, потому что... Потому что соцсети не дают, и вот, например, сейчас у меня вот на YouTube в прямом эфире я на YouTube не могу выйти. Я только через другую соцсеть выхожу, потому что меня у меня там стоит <laughs> нехороший, не совсем, не совсем нужный для них человек, видимо-то. Вот. Это на неделю или сказали? Ну, нам... вот уже третья неделя пошла. Угу. Да, видимо, серьезно вы им дорогу переходите, да. Надо это исправить. Надо реальность другую поменять, плоскость перейти, где нет бана на такие дела. Давайте все дела, дела. Я думаю, что все всегда вовремя, и возможно, это действительно так оно должно быть, потому что не каждый человек должен слышать эту информацию, потому что. Для некоторых людей это же травматичная информация, и это можно даже читать по каким-то комментариям, да, потому что, вот читая по комментариям, у нас люди очень хорошо, например, знают, как должен выглядеть, например, там, автономный человек, что должен говорить просветленный человек, что должен делать вот это. Вот. Я, правда, не встречала таких инструкций, чтобы там было все написано, но когда мы начинаем. Я на себе убедилась, что когда мы начинаем смотреть, как выглядит, что говорит еще что-то, другой человек не для того, чтобы зацепиться за какое-то слово, чтобы оно тригернуло тебя, чтобы ты пошел еще глубже в самого себя. А если ты начинаешь идти в осуждение его, это же всегда говорит не потому, что какой-то он, дело вообще не в нем, как бы он ни выглядел. А это говорит о том, что ты опять подходишь к какой-то определенной черте самого себя, на прорыв каких-то очередных мыслей самого себя. И твой мозг моментально тебя разворачивает и говорит, посмотри на него, посмотри, какой, как, как он выглядит, как, какие слова он говорит. Там, ну, неважно что. И акцент делает на другом человеке. Это не обязательно спикер, это может быть кто-то из родственников, из соседей, хоть кто. И тебя раз, и переключает опять от самого себя. И вот как только вы понимаете, что в вашем мире этот человек не может так выглядеть, так говорить, так делать, так еще что-то, сразу же задумайтесь, а почему вы на это сделали акцент, почему ваш мозг опять увел вас от самого себя. Не ведитесь на это. Неважно, как человек выглядит и что он говорит. Потому что бывает, смотришь на какой-нибудь билборд абсолютно, абсолютно какой-нибудь тупой, проще говоря, да, и ты его читаешь и думаешь, блин, надо же было так написать. И он тебя просто какое-то слово тригерит, которое ты слышал миллиард раз. И ты выходишь просто опять в глубину себя. И ты понимаешь, что вот этот вот тупой билборд, некрасивый там какой-нибудь еще, он нужен был именно вот для этого момента момент буквально и ты опять поворачиваешься к себе поэтому все что попадает в вашу жизнь глупые спикеры некрасивые какие-то моменты в вашу жизнь попадают еще что-то это всегда идет для роста самого себя даже если вам кажется что вы падаете куда-то в какое-то в депрессию, в апатию, еще в что-то это вообще великолепное состояние. И у меня, по-моему, даже есть на канале эфир про депрессию, когда я рассказывала, насколько она важна для человека, как, если ты понимаешь, что это такое, это твоя точка обнуления для следующего этапа тебя. Это когда ты понимаешь, что, например, если у тебя жуткая мигрень, да, и у меня была женщина с мигренью, у нее было он, две попытки суицида. То есть это не просто головные боли, которые там убираются, либо не убираются таблеточками, а это такие боли, которые ты не можешь терпеть, и единственный выход, чтобы просто уйти из этого тела. И когда мы с ней разобрались, почему, то есть мигрень — это нервная система, нервная система — это всегда сон. Сон нам нужен не просто так. Сон ⁇ это наш, наш крючок в этой плотности. Но это уже другая история. Но когда мы разобрались, почему именно и почему ее нервная система ушла туда и сделали определенные манипуляции со сном, то у нее... Но ну, у нее полностью поменялась жизнь, то есть у нее еще головные боли остались, но это головные боли, это не, уже не сравнимая ситуация, то есть которая она может на сегодняшний день это прошло, ну, прошло уже наверное где-то полгода, но на сегодняшний день она может обходиться без таблеток при своих головных боли. И как мне кажется, это тоже огромный прорыв для ее самой, для познания своего тела и своего мира. Светлана, вот вы упомянули, да, что вы поработали со сном. А как можно вот сделать эти манипуляции? Как-то есть какие-то вот пошаговые, может быть, инструкции нам? Можно? Нет, пошаговых инструкций нет, это очень индивидуально. Но у меня скоро запустится марафон про деприваться нам будет пять дней. И там я поделюсь определенными практиками, определенными моментами, которые, конечно же, сейчас за пару минут этого не сказать. Это просто вас запутать, и ничего хорошего из этого не выйдет. Все-таки я люблю, чтобы было как-то более логичное по полочкам, чтобы понимали, куда вы идете, для чего это нужно. Чтобы каждый момент, если вы это делаете, то что происходит в вашем организме? Если это в вашем организме происходит вот так то значит вы будете себя чувствовать вот так. Если вы себя чувствуете вот так, то ваш мозг работает так. Если ваш мозг работает так, то убираются вот эти вот рамки и границы. Если убираются эти рамки и границы, то ваш внешний мир начинает реагировать вот так. Он вас подпитывает вот этим и опять вот этот круговорот. То есть мне важно, чтобы было по полочкам. Я такая. Может быть, поэтому ко мне такие люди идут. То есть я не могу, что вот это сделай, будет тебе счастье. Если у меня нет понимания, всего процесса то для меня этот процесс бесполезный становится все индивидуально получается Да с каждым человеком но ну, есть какие-то базовые но я еще раз повторюсь я тут за, за, за 10 минут просто я запутаю я, я не покажу я не разберу не разберу эти ситуации я просто жертую, ничего хорошего не будет Мне нужно хотя бы хотя бы 4-5 дней вот, которые с ребятами буду вести рассказывать им такие моменты. Понятно. вот вы еще упомянули про предметы, да, что делать такую практику, как бы потренироваться, да. Ну вы mm -hmm. упомянули, что обязательно человек должен быть как бы в теме, да. Это обязательно? Или можно, например, вот кто-то там что-то потерял и ты настраиваешься и говоришь ему утром, где он это потерял? Ну, может быть, так и можно, но у меня так не получалось. То есть для меня было сложно. Во-первых, если он что-то потерял, он не знает, где он потерял, и тебе нужно найти это пространство. Так как ты еще не умеешь это делать, то тебе сложно найти. А если человек в теме, то он говорит: "Я в доме или там для начала там в комнате прячу какой-то предмет, например, предмет из трех частей". И он не говорит из каких трех частей. Это может быть погремушка, ключи, там еще что-то. И ты понимаешь, в каком пространстве тебе нужно искать предмет из трех частей. Ну, так вот, грубо говоря. И когда ты научаешься это видеть из другой плотности, тогда ты можешь уже идти дальше. Но если ты никогда этого не делал, и ты там что-то будешь кого-то искать, но я не знаю, ты, наверное, больше похоже на какое то угадай. На угадайку. Понятно. Вы проводите такие опыты на своих курсах или ретритах, или каких-то вебинарах? Вот такие были у вас практики, да, с вашими людьми, которые приходят к вам? По но ну, чтобы вот дойти до искания предметов, я говорила, что это нужно где-то примерно неделю. На ретритах я это не провожу, у нас… У нас 5 дней, они загружены практически 24 часа с ребятами. И там как раз идет... Они понимают, что кто я. Вот эти вот наши любимые, да, высказывания, какая у меня здесь миссия. И все вот эти вот осознания у них приходят. И, конечно же, они, я вам показываю как можно заглянуть внутрь себя, как можно увидеть свои внутренние органы, как можно увидеть свое межклеточное пространство, и как его можно будет, как его можно будет открывать, ставить на место пазлы. Они это все видят, но не было еще ни одного случая, кто бы не увидел это. Потому что это все есть в нас, и когда я снимаю эти ограничения в их голове, то это, конечно же, они это видят. По другому не может быть это же все наше есть у нас это не, не что-то такое мифическое сказочное чего не существует да как все интересно ну что светлана давайте еще про матрицу тогда раз у нас эфир вот все-таки столько много вопросов и вот изначально на ютубе там кто-то говорит а давайте находится. может быть я сейчас по по вопросам пройду какие вопросы потому что да, давайте. Я к вам ненадолго. Хотелось бы также на часик. Вот вы так каждый раз умудряетесь убежать. Вот, может, мы не сможем вас отпустить так, потому что вопросов очень много. И тема такая серьезная. Всегда у вас такая тема. Я заметила, вот что-то такое вот именно просится. И уже, это уже заездили, и люди уже начинают как бы не туда идти. А вы так приходите в такой момент и так, и всех собрали со всех сторон кучку тогда и сгруппировались, и поняли, что действительно уже люди запутались. Вот очень всегда вовремя. У вас настолько поток, видимо. Так, а как выйти незаметно для Матрицы? Вот вопрос первый. А куда выйти? Мы тоже обсудили, что куда вы собираетесь выйти. Когда вы выходите на улицу, вы выходите на улицу. Это же, смотрите, это же как ребенку, да? Когда ребенок, например, ходит в одной и той же комнате, ползает там, вот, и он видит, что через какое-то огромное пространство постоянно кто-то выходит, и кто-то заходит, а мама, бабушка, бабушка папа, сестры, братья, то он может заинтересоваться этим пространством. Но если он живет вот в этом пространстве, и больше нет ничего, то есть одни и те же люди, то у него не возникает момента, а что... Там, до определенного момента, до определенного возраста, да, может быть, если ты видишь, что это стена, что за этой стеной, то здесь, когда вы говорите, как выйти из этой матрицы, а ты ее увидел матрицу, что ты подразумеваешь? Какие, какие критерии ты прописываешь в матрице, что для тебя матрица по критериям? Вот когда ты разберешься, что для тебя матрица по критериям, тогда ты можешь себе, понять, себе тогда уже сказать, как выйти из определенных критериев твоей матрицы. Потому что если мы говорим о пространстве, пространство оно есть, оно есть везде. Как ты можешь выйти из пространства? Да, еще больше запутали. Вас лучше не спрашивать. Куча еще вопросов останется после ваших ответов. А -а -а. Так, однажды подключившись, ты уже не забудешь. Так, это, видимо, было в начале эфира. Мы говорили про то, что каждый в своей реальности и в разных плоскостях. Если ты переходишь в такую плоскость, когда ты уже готов, да, то ты уже в следующий раз знаешь как бы, да, что ты будешь дальше прыгать. Да, конечно, это же как езда на велосипеде. Если ты один раз научился ездить на велосипеде, то ты можешь, например, ты, ты научился и друг научился на велосипеде ездить. И там ты по каким-то причинам несколько лет не ездил, там 5-10 лет не ездил, а друг все это время катается и усовершенствует свою езду. И вы через какое-то время встретитесь, просто друг будет лучше ездить, потому что он в этом. А ты сядешь, и тебе нужно будет какое-то минимальное время, чтобы вспомнить свой навык, навык своего тела. Почему я говорю, что вся наша ДНК всего нашего рода она э, вообще в нас? Но я вам, наверное, все-таки закину еще больше удочку: скажу, что когда мы познаем себя, то чем глубже мы познаем себя, тем глубже мы познаем то пространство, ту планету, на которой мы находимся. Но это не только планета, это я пока сейчас, у меня такой маленький уровень, да, планетарный. Почему это говорю? Вот смотрите, были когда-то там, возьмем, самое элементарный, динозавры. Их не стало. Это пыль, ее никто не собрал в мешок и не вывез куда-то. Эта пыль осталась на этой планете. И мы каждое свое поколение дышим этим генофоном, генотипом, как хотите назовите. И это все есть в нашей, в нашей матрице. В нашей матрице, в нашей ДНК, вернее, так будет правильно, в нашей структуре ДНК. И когда мы себя познаем мы все глубже и глубже опускаемся до какого-то определенного момента, где мы начинаем видеть, например, а что было вот в этом времени? А что было вот в этом времени? Потому что это никуда не ушло, это все в нас, не только наш род, наши бабушки, дедушки, прадедушки, да? А я имею в виду, что вся вот этого ДНК, этого пространства, она вообще в нас есть. И мы вообще можем всю информацию считывать, как минимум с планетарного уровня. Но я так полагаю, что это намного глубже, чем планетарный уровень. Просто повторюсь, просто я еще очень маленькая. Да. Ну, открыли немножко такую щелочку, открыли и закрыли. Кто успел, кто успел проникнуть туда на такой уровень немножко. Да. Так, да, так еще вопросы. А как жить матрицей и не зависеть от нее? И как вы понимаете вообще, вот поделитесь своим пониманием матрицы? Смотрите, мы очень любим говорить, что независимость, свобода но очень часто мы не понимаем, о чем мы говорим. Потому что ну, вообще свобода, я не люблю это слово. Слово «свобода» — это юридический термин, термин а воля — это человеческий термин. Я бы, наверное, так сказала, вот когда ты вольный. А что такое свобода? Мы изначально не созданы единичным вариантом. Мы изначально созданы на планете, где есть все. Мы очень часто бывает так, что человек, Ах, почему вот не наступает, как вот мне многие пишут, вот я туда ездил, туда ездил, искал просветление, пробуждение, вот я ничего не могу найти, а вот кто-то там из деревни там просветлился вообще просто по щелчку. Наверное, проще, когда... И ты не идешь в чужие практики. Почему я все время говорю, что нужно познавать себя? Потому что смотришь на людей, они то разъединяются со своим телом, то объединяются со своим телом, то они все единое с травками, с цветочками, с ромашками, то они индивидуальные во всем в себе. Вот. И когда ты вот начинаешь, ты вот не можешь поймать баланс самого себя, только внутри себя. У тебя идет эта разбалансировка. И так, у тебя идет эта разбалансировка со словом ⁇ свобода, независимость ⁇ как выйти из этой матрицы, как избавиться, там еще что-то. Ты от нее никогда не зависишь. И она от тебя не зависит. Плотность, она просто есть. Ты просто есть. Вот вы можете встать у какого-нибудь водоема. У меня сейчас рядом море. И вот э, я могу прийти к морю, смотреть на него. И каждый может подойти к любому предмету, к дереву, там еще к чему-то. Но дерево немножечко по-другому. И море, вот кто-то приходит, и ему какую-то дань, и говорит, там, я тебе так благодарен, я тебе там то, я тебе все. А оно просто есть. Вот оно какое было, оно просто есть. Кто-то приходит и начинает там, ты море, там у меня там забрало то, там что-то что какой-то негатив. А Оно просто есть. Оно все так же есть. А кто там море вообще не знает, никогда его не видел и никогда о нем даже не думает, потому что никогда там не был. И оно все равно просто есть. И когда вы прочувствуете эти слова, тогда вы поймете. А что такое свобода, что такое воля, что такое независимость? Эти слова придумали лишь только тогда, когда человек стал неволен от самого себя. Приди к себе, и ты будешь волен от всего. Ты будешь про… ты просто есть. Не потому что, не вопреки, не для того что. А ты есть. и море есть и море есть и, и ветер есть. хотят вот море увидеть вот стремятся да вот на море поехать каждый человек почему-то видимо в море есть какая-то такая сила что людям оно нужно как-то вот сейчас я задумалась про эту вещь но вы знаете я вам наверное скажу что все-таки море, я его не осуждаю, ни плюс, ни минус, но все-таки почему многие стремятся на море, потому что это сейчас по социальным проектам очень распиарено. Красивые картинки успешных людей, это море, пальмы, еще что-то. Там нет красоты себя, там есть красота, красота картинки, в которой снимают. Если кто-то был в горах, то там абсолютно другая сила. Она настолько мощная. Э, я не скажу, что я не буду сравнивать, что мощнее. Море, океан, э, горы. Это каждая своя индивидуальная стихия. Но просто в горах есть красивые горы, снежные, да, там можно пофотографироваться, еще что-то. А есть такие горы, которые абсолютно не.. Ну, ну нет такой красоты. То есть если есть картинка, например, горы и пляж какой-нибудь красивый, то, конечно, пляж какой-нибудь красивый. И я так думаю, что как минимум процентов 40, 30, 40 процентов это навязанный стереотип красоты, потому как вода у нас есть везде. Ты же можешь просто не знаю в каком-нибудь лесочке Увидеть вот этот вот маленький-маленький ручеек и ты поймешь что вот в этом огромном лесу, про который никогда никто не скажет, никогда никто не снимет, <coughs> никогда никто не будет какие-то дары, а какие-то ритуалы проводить, вот этому маленькому-маленькому родничку, а он просто есть. И он есть просто потому, что он есть. Да, согласна. Полностью про город сейчас вспомнила и прям ух. не то что море, да, каждому свое. У нас Томас хочет что-то сказать. Уже не хочет? Да, я хотела. просто думает вода, горы, лес каждый идет туда со своим намерением и во всех местах есть природа, есть все то, что ты есть. И в каждом месте можешь найти себя. Это только вот мои мысли. И если я не прав, пожалуйста, поправьте. В каждом месте ты можешь найти себя? Вопрос не ну, ну да, как это как не важно, это. море или... Ну, ну, конечно, ты же есть у себя, как, какая разница, в море это или не море, или лужа, так, как, или это просто важно, асфальт. Ты же ехали. есть у себя уже априори. И я такой, так вот думаю, вот вы сказали, кто-то едет по рекламе или еще как -то. Ну да, но мы все едем. По своими запросами. Кому-то море помогает себя найти, кому-то лес. И это только по моим если я не прав. Ну, может быть. Ну, может быть, кому-то и помогает, но а, я все-таки все склоняюсь к тому, что если бы нам изначально показывали и рассказывали, не уводя от себя, а сразу показывали, что я есть детям своим, то вообще не важно, какая разница, море, нам уже эти триггеры не нужны. Мы же пользуемся этими триггерами как костылями. Вот я поеду туда, чтобы найти себя, а поедет-то кто туда? Кто туда поедет? В каком.. В каком чемодане будешь лежать ты? Ты без себя туда поедешь? Как ты можешь поехать в какое-то место, чтобы найти себя? Кто поедет туда? Не, я не задавала вопрос, что кто поедет. Я просто говорю, если человек едет, не нашел себя, да, и он может... Океаны — это волны может звучание волн это музыка может в лесу деревья птицы а в горах это тишина ну просто каждая это вот стихия имеет свою и может кому-то одного шага надо только вот, достичь до себя обнаружить как личность как то, что я есть божественное создание, ну вот так я вот ну возможно мне возможно это ваше видение какое-то я я когда я поняла кто я есть я могу сказать что я работала когда у меня это сознание прошло пришло и у меня была такая ситуация моя ситуация я работала таксистом в Яндекс Такси там ни, ни о каком море, ни о каких красивых картинках речи быть вообще не могло. Поэтому я не могу вам сказать, так оно или нет. У меня вот такая ситуация была, самая банальная, самая обычная. Вот так, если время пришло, то оно тебя может даже такси да, найти. Здорово, хороший пример. А вот еще такой вопрос есть. Благодарю, Томас, да, за... Мнение очень интересно. А какая матрица тогда в других мирах? Плотность в других мирах? Ну, смотря про какой мир вы говорите, их же очень много. И мы очень часто, ну, мы постоянно ходим по... Мы постоянно ходим по иным мирам. Вот смотрите, кто-то, например, живет в одном городе, и ездит только на разные улицы. Кто-то ездит в разные города по России, кто-то ездит по всей стране, кто-то ездит в такие места, в которые там практически невозможно там пройти человеку. У каждого свое восприятие этого мира точно так же, как и здесь. Мы с вами очень часто ходим по иным мирам. Но еще раз повторю, наш мозг блокирует эту информацию. И когда мы убираем эти рамки, тогда мы понимаем, что мы можем, тогда мы вспоминаем и в следующий раз не отрицаем хождение по иным мирам. Я бы так это сказала. Потому что это все находится в едином пространстве. Единое пространство разных плотностей. Из пространства вы куда хотите выйти? Из пространства вне пространства? Но я на самом деле такого пока не вижу. Все единое пространство. Есть несколько плотностей. Я понимаю, что я не во все плотности сейчас вхожу. У меня тоже не такое какое-то там глобальное видение. Но, по крайней мере, по тем мирам, по которым я хожу, я спокойно могу показать ребятам эти миры, потому что они тоже в них ходят. Если я знаю там дверь, если вы, например, приводите кого-то в свою квартиру, и вы знаете, как открываются двери, вы же каждого можете провести по всем комнатам, правильно? Точно так же и я. Когда я знаю, где какая дверь, я точно так же всех могу провести по этим мирам, потому что я там была. А кто-то, возможно, найдется какой-то человек, который меня поведет в следующие миры. Надеюсь, получил человек ответ <свят> на свой вопрос вполне. Можно ли менять по то, что прописано в матрице? А кто прописал? <свят> Ребят, это вопросы у вас появляются, когда вы не знаете, кто я. Не в смысле, кто я, не Света Лаврова, да? А кто вы? И вот эти вот вопросы, они появляются, потому что вы себя не можете найти. Даже смотрите вот элементарно. Вот заходите с самого начала. Вы же когда… Я даже не беру, когда вы формировались у мамы, да? Я беру уже следующий даже этап. Когда вы родились, вот я родилась, я родилась, а потом я стала в этой плотности света лаврова. Но, да, но Света Лаврова — это же не я. Я-то намного раньше, и намного глубже. И когда у вас приходят вот такие вот по каким-то пазликам, у вас приходит понимание, кто я, тогда у вас этих вопросов, они становятся неактуальными. Вы видите картинку целиком. Вас как будто бы мир выворачивается наизнанку, но не с плохой стороны и не с хорошей. Нет такого, что вы его вот там ходили, а потом такие: "Вау, какие яркие краски! А деревья еще больше, а цветы еще ярче, а бабочки еще краше". Не про это. Ты просто м -м, видишь его таким, каким то и ты его воспринимаешь. Тебе не нужно обманывать себя в каких-то моментах, что там сегодня солнце ярче светит, чем вчера, а сегодня э, там пахнет лучше, чем это, а сегодня там этого больше, чем это. Тогда это проходит, потому что становится просто факт, тотальный факт того, что есть солнце меньше или не меньше, оно не светит, просто на определенном этапе есть еще облака, и это просто факт. И ты себя тогда не начинаешь обманывать, что сегодня пасмурная погода. Тебя не уводит в состояние печали, что сегодня пасмурная погода, нет солнышка, потому что солнышко есть, но еще и появились облака, которых не было вчера, а сегодня они пришли. И это же тоже замечательно, но и не из позиции замечательно, а из позиции того, что в твой мир еще пришел дополнительный элемент. И когда ты это все видишь, это через, как я называю, через тотальную честность. Может быть, просто мне, наверное, кажется, что так проще это понять, когда ты перестаешь себя обманывать, что есть что-то хорошо, что-то плохо. Нет, не хорошо, не плохо. Просто есть. Да, слышу. Слышу, слышу. Кто такие вопросы задает, видимо, он себя не слышит, человек, и вот хочет что-то куда-то пройти через кого-то. Нужно в себя зайти. И... Но это очень хорошо, когда задают вопросы, потому что очень часто люди не задают вопросы, думая, что О, я задам какой-нибудь там глупый вопрос, я задам там еще что-то. И он начинает этот вопрос, он, у него начинает внутри как, как грузом ложиться. Какой бы ни был вопрос, нет, опять же, к этой же теме, нет хороших и плохих вопросов, глупых и не глупых. Вы задали этот вопрос, я ответила. Может быть, то, что я ответила, вас это вывело на новое осознание себя. А может быть, если кто-то другой вам ответит, вам, вас выведет на новое осознание себя. И вот пока вы не поймете вот этого вот, э, ответа на ваш вопрос, вы можете его задавать бесконечно потому что когда вы поймете, вы поймете, что сначала для вас есть все ответы, но если вы их не можете увидеть под каким по каким-то своим причинам, то тогда у вас формируется вопрос. То есть вопрос всегда вторичен. Да, вот про вопросы про матрицу люди на Ютубе пишут, и они друг другу тоже отвечают параллельно, не дожидаясь ответа Светланы. Тоже интересно, считают, что если ты умрешь, тогда матрица только перепишется. То есть она уже все, никуда от нее не убежишь. У каждого свое видение, видимо. Оно имеет место быть, свое видение, это тоже хорошо. Просто есть видение а есть додумки. Вот. И если у вас есть видение, которое вы можете себе а, объяснить, пощупать, я это так называю, да, то это видение. А если вы не можете это пощупать, а только ваше умозаключение, то вы опять уходите от себя. Вы идете в то, что нельзя… А, нельзя для самого себя показать для, для я показать можно показать только для ума для мыслей которые крутятся вокруг вас увидеть каких-то иных людей или еще кого-то опять же уход от себя чтобы не, возра... не прийти к себе а давайте поговорим вот об этом. а вот еще такой вопрос Светлана мой такой личный вопрос вы верите что все прописано или все-таки можно перескакивать в разные события, нырять, свою реальность менять? Ну вот смотрите, когда, когда солнышко, и вы любите гулять на солнышке, это же под солнышком, замечательно? Замечательно. Когда дождик, и вы любите читать свои, свои любимые книги в дождик, замечательно? Замечательно. Тогда скажите мне, когда будет дождь или солнце? Вы что-то захотите изменить? Переписать да. погоду? Ну, иногда по настроению можно совершенно по-другому делать. А что такое настроение? Какие-то события, видимо, происходят. И события, меняются. которые вы опять же хотите переписать. И они дают вам акцент на ваше настроение. А если для вас каждый момент в вашей жизни, он проходит ровно столько, чтобы вас сделать еще благоснее, давайте так назовем, чтобы было понятно. Вы впадете в какое-то состояние настроения или вы будете просто проживать этот момент? Проживать. Проживать. А когда вы будете проживать этот момент чувствуя что вы есть ощущая всем своим миром вам захочется что-то менять просто довериться и проживать вот когда вы хотите что-то поменять вы не чувствуете ощущение себя и вам хочется вернуться так скажем в ту реальность да? образно говоря, где вы смогли прочувствовать, прощупать то, что было. А здесь вы на этом этапе закрылись по каким-то причинам, прощупать себя не можете, и поэтому хотите переписать. А по факту вам нужно просто довериться и понять, а где я закрылся? Я закрылся, чтобы что? Куда я не хочу? Насколько глубже я не хочу провалиться в себя? чтобы познать, что? Увели. Писать уже раз 8, написала если не больше. Я его зачитаю, может быть, он вам будет понятен. Что чтобы... Рудольф? Пожалуйста, микрофон у вас включен случайно. Спасибо. На третьем глазом. Причайте, Ангелина, заново, микрофон. И... Светлана, Светлана, микрофон включите. У нас тут технические неполадки. И Томас тоже что-то хотел сказать снова. Светлана, да, вы с нами? Да, я хотел задать вопрос Светланы. Как вот вы Светлана, микрофон включите. Вы задали вопрос, что хочет иногда что-то поменять, а Светлана говорит, что не хорошо меня. Это... Нет, я не сказала, что нехорошо. А, ну вот я послушайте. не говорю, хорошо или плохо. Да, не в том смысле. В смысле о том, что почему меня? Мне хорошо ездить, из работы, домой, на своей машине, любоваться всем. И вот я захотел изменить все это. Приобрести семью, так это не надо делать. Вот, вот вопрос у меня возник такой. Нет, смотрите, вы говорите переписать матрицу. Одно дело переписать матрицу, другое я дело... Я поменять. Потому что я вот, допустим, мне 20 лет... Но это же не лет смена лет... матрицы. Смотрите, вы говорите о том, что... А нужно ли мне чего-то хотеть? Нужно ли мне идти вперед? Нужно ли мне вот это? Это одно, конечно, нужно. Вы же живой человек, мы же с вами не биороботы. Ну, то Есть же -то самое. Из почитать. Но я не хочу сегодня книгу почитать, так пойду, подождем. Не хочу или моего. нет настроения? Смотрите, вы не слышите меня то, что я сказала. Мы раскрыли, что я бы хотел поменять. там. Вот сегодня нет настроения читать книги. Нет настроения — это потому что, я объяснила. А вы говорите, я не хочу, потому что я не хочу. Есть такое, что, например, у меня есть... Я могу и книгу почитать, да, и на солнышке прогуляться, и с ребенком там в гор пойти. И я делаю то, что я хочу. Я же не переписываю свою матрицу. Зачем мне переписывать свою матрицу? Я живу свою жизнь, я ее проживаю. Не она меня живет, я ее проживаю. Я делаю то, что мне сейчас хочется. Да, Если да. вы говорите, я хочу обрести семью, обретите. Вот это и есть. Это, вот, я меняю. Я уже жил, вот, жил. да. Хочу машину поменять. Я могу и на этой ездить, да, на ездит. Ну вот мне подошли другая. Вот взял другую машину. Это ну, возможно. Нет. Просто я же вас хочу немножечко глубже вот этой вот поверхностной материи увести. Туда, чтобы вы заглянули. А это же все. Ну, какая разница, на какой машине вы ездите? Как, какую роль она сыграет в вашем восприятии? я понимаю этому пространство то, тогда если так а, вот в индию поеду поеду в тибет поеду да, еще куда-то поеду так значит вообще не надо путешествовать вот, просто не надо ни пописания ничего получить познал себя просто сидишь дома и все и тем удовольствие так, я. Я Но вы же можете, вас. вы же сейчас хотите понять, как вам удобно, не как я, я говорю. Я вас хочу понять. А вы, я уже вы, вам это, как вы, как вы это сказала. Если вам что-то хочется, ну идите в это. Вы хотите у меня совета спросить? Нет, Если нет, вам да, хочется, нет. идите в это. Но я не вижу, что это переписа... переписывание какой-то матрицы, какой-то судьбы, там еще что-то. Это жизнь. Не, ну ты меняешь события. Ну, это... вот события меня... меняются каждое мгновение. Это без этого никак. Ну как мы же с вами не в электронной игре, да? где мы ходим по одной и той же картинке, по одной и той же матрице, пока не пройдем какой-то уровень. Идите глубже. Я же вам еще раз говорю, идите глубже. Просто вы мне сейчас пытаетесь получить моего э, ответа, причем хорошо или плохо, на текущую ситуацию поверхностную. Но если вам там хорошо, вы можете туда идти. Если вы едете, чтобы обрести себя, вы тоже это можете сделать. Просто я вам рассказала свой опыт. Мне не нужно было никуда ехать. У меня была достаточно такая ситуация, абсолютно банальная. Я, Нет, вот был... это вот мое проживание опыта. Нет, просто как вы сказали... неважно Томас Может, наверное хотел ответ услышать да вот четкий ответ Да нет четкий ответа что... не понимаю я. верит она в то, что все написано и просто вот живет по этому сценарию и живет в моменте и, и ничего не пытается перескакивать по событийному ряду по каким-то другим то есть разным параллелям скакать и получать больше как бы опыта вот, что, вопрос, да. как... вот а, этот вопрос был, а, да. видимо, Томас хочет услышать конкретный ответ от Светланы. А Светлана... а было такое, вот да. куда-то и не было ответа. В разные параллельные реальности Светлана вводит. И тут же она нас, нам предлагает в этом моменте побыть и просто вот, э, кайфовать. Но ну, эта тема очень глубокая, на самом деле, что у нас есть сила воли, или все написано, ну, мы по сценарию спикер, Это можно три часа говорить. Я могу сказать одно, что я каждый эфир всегда отвечаю на все вопросы а кто их как интерпретирует для себя, это уже состояние каждого. Вы можете через какое-то время переслушать мои эфиры, и вы услышите абсолютно другие вещи. Да, сейчас кто-то пролетел у вас сразу с другого мира, прям… Всю комнату. Я, увидела. Может, не я Интересно. Я бы еще ответила на вопросик, и в бы вас покинула. Ну вот, Павел говорит, странно. Одни говорят, что мы в игре, а другие мы не в игре. А в жизни. Вот как бы не вопрос, это более такое разные взгляды. Но здесь же можете, знаете, назвать это хоть как игра, жизнь. А что такое жизнь? А жизнь это не игра? А игра это не жизнь? Тогда нужно поставить критерии, что такое жизнь, а что такое игра. И тогда вы будете понимать, что для вас каждый момент. Это же можно назвать как угодно, но чувствование и ощущение на каком-то этапе, оно становится единым. Вот интересный вопрос Алиса задает. Давайте тогда уже последний вопрос. Какими словами можно охарактеризовать себя, кто я? Дайте пример, пожалуйста. Благодарю. Охарактеризовать, кто я? Я. А какими вы хотите охарактеризовать? Вы же сейчас задаете этот вопрос не для того, чтобы я сказала, а для того, чтобы создать себе... Осознаете вы это или нет, какой-то шаблон. И идти к этому шаблону. А если вы на каком-то этапе почувствуете себя по-иному, значит, вы пройдете мимо себя, получается, потому как услышали мой шаблон — меня. Зачем вам это? Да, тому человеку, кто задал этот вопрос, нужно переслушать эфир «Маска без маски». И там будут все ответы, правда? Там много в предыдущих эфирах есть ответы на все будущие вопросы. все, все связано. Я вас благодарю, что пригласили. Я очень надеюсь, что я была полезна кому-то для осознания себя. И всех, конечно же, благодарю за вопросы. И великолепную ведущую. Благодарю вас, Светлана. Будем ждать вас снова в гости. Расскажите, как ваши проекты следующие будут проходить и какие результаты будут после аватара. Вот. И... Да, обязательно. Если кто-то хочет на личную встречу, то у меня будет два дня в Москве, 2 и 3 июня. Живая встреча. Вот. если кто-то рядышком живет, то присоединяйтесь. Буду рада всех видеть. Здорово. Благодарю всех, кто был, общался с нами, кто задавал вопросы, за активность в чате, за благодарности, за хорошие комментарии. Всем благодарю. Все, эфир завершился. Светлана, спасибо вам за ваше эфир и за ваши все мнения. Очень интересно, как вы все это преподаете. Уже убежала, Светлана. Да, видимо, убежала. Ангелина, вы видели, я. Уже...